Рад видеть вас на моем канале, в этой рубрике, рубрике «Видеожурнал». Здесь я говорю актуальное о главном в моей жизни, да, это мой видеожурнал. Поэтому я здесь, в своем видеожурнале, видеодневнике, говорю то, что произошло у меня в жизни, что-то интересное, делюсь, делюсь с вами своим опытом говорю, как всегда, по делу, одним кадром, без клеек, без врезок, без всего. Сразу все, что есть на душе, на уме, да, сразу же с вами, вам и доношу. Ну, собственно говоря, я считаю, что блогер должен делиться с людьми своим, своими событиями в жизни, да, своим мнением. Сегодня, в общем, поговорим о такой интересной теме, как, как меня кинули на деньги. Недавно, относительно недавно, меня обманули. Мне попался мошенник и выудил у меня 15 тысяч рублей на раскрутку YouTube-канала. Я считаю, что этот мошенник, и сейчас я вам объясню, как и что произошло. Итак, смотрите, у меня есть задача заниматься рекламой своего YouTube-канала. Я в месяц могу выделять какие-то деньги да, для его развития. Для рекламы у блогеров, для рекламы Google и тому подобное. Значит, я закупил два, две, интегра... две интеграции у одного видеоблогера. И он провел эту интеграцию, все хорошо, мне, пришло... мне пришли от него подписчики, и тут мне во ВКонтакте приходит, значит, сообщение от одного человека, не будем называть имен, ничего, пока у меня, как бы, не будет ничего, сейчас я ни не на кого показываю пальцем. Приходит сообщение в ВКонтакте, давай, я занимаюсь, значит, я займусь твоей раскруткой, полным пиаром, я смотрю, что ты сейчас вот рекламируешь этого блогера, у меня есть, значит, классное предложение, давай, давай, давай, давай. Значит, где-то через пару дней я ему пишу, ну, ладно, давай, давай с тобой созвонимся. Значит, созваниваемся, говорит, да, вот я вот занимаюсь, у меня своя команда, мы занимаемся рекламой, раскруткой, в общем, все то-то-то-то-то. -то. У меня сейчас даже 10 листик, да, где я написал, чтобы не сбиваться, все прям в хронологическом порядке, как все, что было... И, значит, человек стал обещать, и говорит, да, я тебе раскручу твой YouTube-канал, сейчас мы проведем стрим, сделаем рекламу в сообществах, закинем там такие-то такие рекламы, такие-то, интеграцию туда-сюда. В общем, у тебя пойдет все вообще просто будет супер. Значит, вот цена 30 тысяч. Давай, за 30 тысяч я тебе сейчас все сделаю от начала до конца. Я говорю, слушай, ну 30 вообще многовато, как бы я не знаю тебя, ничего. А, при этом что? Естественно, оплата вперед. Естественно, оплата вперед. Я говорю, не-не-не. Давай на три платежа. Так, сначала договорились на три, на три платежа, но потом все-таки он меня уломал на два платежа. Ладно, говорю, хорошо, все, договорились, значит эээ... перевел 15 тысяч рублей, и вот как только я перевел, буквально через какое-то время, прям буквально через час я почувствовал, что вот он зря, вот просто поторопился зря, потому что на самом деле меня этот человек поймал на жадность. А он мне нарисовал очень радужные перспективы, то, чего у меня будет, и настолько радужно мне это рисовал, Таким образом, что я вообще потерял бдительность. И вообще, на самом деле, я человек достаточно бдительный. И я э, очень редко попадаю в какие-то вот, вот, э, какие вот такие непонятные моменты. Да? Я никому просто так деньги-то не даю. Но тут, вот, что называется, и на старуху бывает проруха. На, собственно говоря, здесь за, нашла коса на камень. И действительно, меня развели на жадность. я согласился. Собственно говоря, знаете, я нарушил, нарушил все мои... Правила. У меня есть некие правила, по которым я работаю с э, исполнителями. Я как заказчик, да, я, значит, покупаю там рекламу, покупаю дизайн, да, работаю с программистами. То есть так или иначе у меня было в жизни достаточно много проектов, с которыми я выступал в роли как именно заказчик. И выработал некоторые правила, правила того, как нужно работать с исполнителем. И я всегда стараюсь придерживаться этим правил, потому что этими, эти правила, они, значит, написаны, собственно говоря, не буду говорить, что кровью, да, нет, не кровью, но моими деньгами. То есть на каждое правило я терял деньги. И вот первое правило, я, собственно говоря, хочу сейчас с вами поделиться, а вы, как бы, скажите, согласны, не согласны, такие же у вас правила или нет. Возраст. Возраст до 25 лет вообще сразу дальше, просто мимо. А этому исполнителю было 20 лет но ну, сейчас ему 20 лет а почему объясню почему правило да не потому что у меня предубеждение против какого-то возраста да или я как, как какой-то там обладаю какой-то фобией, до да, каким-то возрастным группам лиц нет абсолютно нет потому что я считаю что если человек его пару раз не выгнали с работы да, пару раз ему не обломали рога пару раз ему там по голове не дали он, э, у него вот этот юно, юношеский максимализм, или просто вот это максимализм, вот это чувство, что я здесь могу все поменять, что здесь все зависит от меня, что вот э, все мои возможности, они действительно превратятся в жизнь, что нет никаких ограничений. Вот когда человек с таким сознанием подходит к делу, да, что я со всеми договорюсь, все, все вопросы решу, что вопросов-то нет никаких на самом деле, есть только задачи. Вот сколько я не общался с такими людьми, это всегда заканчивалось плачевно. Вот всегда заканчивалось плачевно. И поэтому я себе написал правило, до 25 лет никогда не общайся с человеком, потому что у него еще нет вот этого жизненного опыта, и он не знает, как надо общаться с заказчиками, да, что там нельзя хамить человеку, да, что нужно исполнять свои обязательства. Если ты сказал «а», Хоть убейся, но сделай это. Нельзя ни в коем случае пообещать и не выполнить. Это, ну, Для меня это как красная тряпка для быка. Просто сказать и не сделать, все, сразу до свидания. И люди до 25 лет этим эти часто страдают. Вот часто страдают. Следующий пункт, это а, связь. Связь должна быть всегда. Правило звучит так, что если я не могу дозвониться до человека, человек не берет трубку, я написал человеку, человек не ответил. Он прочитал, но ответил там через 3-4 дня. В общем, если я смотрю, что связь нарушена, все, это прям явный признак того, что не надо работать с этим человеком. На самом деле, часто я наступаю на эти грабли. И вот, знаете, ребят, так вот интересно, вот, вот в душе, да, внутри, чувства говорят: Антон, все, это обман, процентов мошенник, все, не делай. Видишь, ты написал, тебе ответили через 2 дня и вообще не в попад ответили. Но разум где-то говорит, не, ну подожди, ну вдруг он что-то случайно сделал, там, давай все-таки дадим ему шанс, давай то да то да то и в итоге вот в 100% случаях из 100% получается вот, вот ерунда получается, вот полная ерунда. Поэтому вот я себе прям постоянно об это правило спотыкаюсь, что если человек не выходит на связь, вот нету с ним возможности оперативно что-то обсудить, сразу лесом, сразу моментально до свидания. Дальше следующее, третье правило, не торопиться. Вот это вот золотыми нитками шито правило, что если тебе говорят, давай, давай, давай, здесь и сейчас, вот мне на что тоже развели, он мне говорил, давай, давай, вот мы с ним фактически днем созвонились, и вечером я ему перечислил деньги, до вечера он мне обрабатывал, давай, давай, сейчас, вот давай, вот прям сейчас, вот мы сейчас с тобой сделаем, перечислять деньги, я прям сейчас начну работать, зачем тебе ждать, зачем тебе еще что-то? Елки палки, я прям вот не узнаю, прям сам себя не узнаю, вот ну, так надо же так вот, что называется, вот век живи, век учись, да? Как вот меня развели, так вот прям вот технично, просто вот технично, прям вот нашу вот как девочку, просто как девочку развели на свидание. А, правило мое, никогда не торопиться. Обычно перед тем, как принять решение, я где-то даю 2-3 дня отстояться. Вот мы вроде все договорились, все записали на бумаге, Я говорю, сюда мне 2-3 дня. Просто, просто вот прошло время, прошло. И за эти 2-3 дня, если человек реальный, человек не мошенник, человек, у человека есть реальная мотивация а, с тобой работать, он спокойно потерпит эти два дня и, и, и, и начнет с тобой работать. Но если человек мошенник, он будет всячески пытаться тебя подбодрить и говорить, давай, давай, быстрее, я уже начну работать, мне уже есть там супподрядчик, я уже могу то, я уже могу все, я уже все-то могу, и ты, если ты же человек жадный, да, а в каждом человеке есть жадность, и каждого человека можно поймать на эту жадность. Будет очень сложно отказаться, сказать, ну ладно, да, а что я действительно жду? Что я действительно жду? Надо ему сразу сейчас оплатить, чтобы он стал работать. И вот в 100% случаев из 100, в моей судьбе, да, в моей жизни, в моей практике, блин, это кидалово будет. И следующее правило, да, вот, которое я всегда стараюсь придерживаться, это рекомендации. Обязательно рекомендации. Если человек просто вот пишет вам откуда-то, давайте я с вами поработаю, вышел тебе деньги, вот в 100% случаев из 100 это кидалово. Как надо делать? Надо сказать, окей, дай мне свое режиме, дай мне свою площадку, на которой ты находишься. Есть сайты там, фриланса, да, там кворки, много-много сайтов. Да, я посмотрю. Надо посчитать отзывы на человека, надо посмотреть, сколько он там работает. И надо работать через этот сайт, чтобы потом, если что, написать на него отзыв. То есть, чтобы у тебя была какая-то а, возможность обратиться а, и, и, и, и как бы рассказать про то, как у вас что у вас произошло в той среде, где он обитает. Если этого нет, если ты вообще ничего не знаешь о человеке, то ну, где ты его найдешь, и как ты с ним что будешь делать. Это вот такие вот мои правила, да, которые я умудрился нарушить все, вообще этому человеку меньше 25 лет. А, он не выходит на связь ну, по классике жанра. А, он меня торопил и я вот под, под, как бы поддался на этот это вот это торопеж да, на это торопление я думаю, да, да да да действительно надо, надо делать, надо делать, надо ему прям перечислить, побыстрее рекомендации. я не посмотрел рекомендации, я ничего этого не сделал. Про всякие договора, как бы я вообще молчу, даже не хочу говорить, что там было Дальше, ребят, знаете, что вот хочу вам сообщить, признаки мошенничества Вот есть признаки мошенничества Я прям себе записал их, пять штук 5 штук, которые вот именно вот, если ты чувствуешь в разговоре хотя бы один из них Вот просто есть это, проскальзывает, блин, сто процентов мошенник Если все пять соответствуют, это просто мошенник в пятой степени первое правило да вот первый такой даже не правило а признак это много обещает человек много обещает мне наобещали и тебе и подписчики придут и то придет и все будет и все будет и вообще по... и причем по минимальной цене этот вот второй момент как бы много много чего сделают по минимальной цене по цене меньше рынка потому что я заплатил вот недавно да, за одну интеграцию я заплатил реальные деньги я посмотрел сколько придет народа и мне пообещали там в 10 раз больше и тут, вот, да опять же, да, вот я, как говорится, удивляюсь самого себя: не сработал ни один механизм защитный, да, казалось бы, психолог, казалось бы, знаешь, но вот. развели, как бы в следующий раз буду умнее, в следующий раз буду умнее. То есть, когда тебе много обещают и за маленькие деньги подстава вот стопудовск. поэтому хочется спросить: а с какой это стати ты будешь делать ниже рынка? да? То есть, если вот вскопать грядку, стоит 100 рублей, с какой стати ты будешь ее за 70 копать? Когда ее нормальная цена 100 рублей и покупают за 100. Зачем тебе продавать это за 70? Вот странно, да? Дальше это человек торопит тебя. Всегда торопит. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Мало времени, мало времени. Я начну уже работать. Что ты держишься? Что ты там келишься? Давай, что ты думаешь? Уже все говорино, Давай работать. То есть вот второй признак очень мощный. Это если тебя торопят. Вот если тебя торопят, вот то тоже спотыкался много раз и опять спотыкнулся Если тебя торопят и не дают тебе возможность просто спокойно подумать, неважно где, неважно кто Подписываешь ли ты договор, общаешься ты с фрилансером, покупаешь ты что-то, вообще неважно Вот сто процентов будет обман, вот сто процентов Далее это работа без договора Да зачем договор, давай сейчас мы с тобой, вот я сейчас тебе вот наш в WhatsApp текстом напишу, что я сделаю и все Я почти попался на это, я составил договор Отправил человеку, человек говорит, у меня нету принтера. Вот казалось бы, да, вот Антон, где твои мозги? Человек говорит, у меня нету принтера. Когда он называет там в сумму в 30 тысяч рублей, что он работает, не меньше, да, в месяц, зарабатывая с одного клиента по 30 тысяч в месяц и не купить себе принтер, Казалось бы, да, вот казалось бы, где мозг был? но ну, вот где-то, видимо, был, где-то, видимо, был. Я думаю, ну ладно, ты так мне на словах, как бы скажи в аудио сообщение, что вот с, согласен с теми пунктами, которые мы с тобой будем делать. Да-да, я согласен. Ну знаешь, то, что он согласен, от этого ни горячо, ни холодно. Ну и последний момент, это работать без безопасной сделки. Сейчас есть куча, куча сайтов, сервисов в интернете, где вот ты можешь сделать через безопасную сделку. Оплатить деньги по безопасной сделке. Тоже, где то был? Давайте прямо на карту Сбербанка сразу перечислю, и все будет хорошо. Вот что называется, знаете, ребят, знаете, в чем вот обидно, да, вот эти вот пять пунктов я сейчас перечислил. Обидно, знаете, в чем? Что а, я так как заказчик, на самом деле, можно сказать, золотой. Я перечислил деньги сразу за невыполненную работу. Человек просто, мы договорились о том, что он будет делать, и я фактически половину, половину я перечислил сразу. Без всякого геморроя, без всякого там, я там не трёс его за душу, я не брал там залог паспорт, я не делал нотариальный договор, я просто спросил, ты это сделаешь? Он сказал, да, я это сделаю. И он этого не сделает. Вот уже там две недели прошло, должны уже быть результаты, Все, человек там трубку не берет, да-да, пока-пока, там очень холодные отписки, чтобы просто как бы показать, что он, грубо говоря, здесь. Отвечает не в тему, не в попа, да, ты один вопрос, он тебе вообще типа, да, скоро будет, и как бы, что скоро будет, я тебя вопрос, вопрос спросил про другое. В общем, да, вот это ты вот обидно, что ты как бы относишься к человеку по-хорошему, -по да, хочешь как бы вот ему добра, как-то что-то сделать хорошее, и в ответ тебе просто срут на голову. Вот мне отец да, всегда говорит, Антон, не делай никому добра, и не будет зла в ответ. Если все время спорю, я говорю, пап, ну нет, ну не так, ну, ну как же так, ну все-таки нужно же делать людям добро. И вы знаете, вот каждый раз я вот убеждаюсь в этом. Вот каждый раз я убеждаюсь, что действительно, наверное, может быть, не нужно это добро делать. Нужно как минимум вот паспорт в залог, если не вернешь, я паспорт сожгу. Тогда начинаем работать. Вот может быть так надо работать с людьми, да? Либо какие-то такие жесткие условия, прям будет вот каждой букве придраться. Вот он прислал текст, в тексте орфографическая ошибка, сказать, пошел вон, я не принимаю, у тебя тут ошибка в тексте. Ошибка в тексте. Это, это все. Это ну блин. Вот, может, может, может быть, так имеет смысл придираться. Вот орфографическая ошибка да, мою фамилию с маленькой буквы написал. Ты что, блин, ты кому пишешь? Я, у меня моя фамилия с большой пишется. До свидания. Может быть, так имеет смысл? Вот, напишите в комментариях, мне будет интересно узнать. И в общем, грубо говоря, хочу вам дать рекомендации. Вот сто раз себе давал эти рекомендации. да Сейчас вот прям вот себе вот даже отдельно написал на листик, вот этот листик себе на холодильник прикреплю и буду постоянно ходить и смотреть, чтобы дабы мои чувства да, меня в следующий раз не повели. Если меня куда-то кто-то, они поведут, я прям вот этот листик себе на холодильник повешу, приду, посмотрю на него, ага, понятно, вот такое-то правило, все не нарушай. В общем, смотрите, что нужно делать, как с этим бороться, как не попасть. Понятное дело, что если вас профессионально захотят развести, прям вот очень мощно и профессионально, защититься будет очень сложно вот очень сложно реально но понимаете там тогда игра должна стоить свеч. Никто такой геморрой на себя брать за какие-то 30, там, 50 тысяч не будет точно. То есть, как говорится, овчинка должна стоить выделенки. Там должна работать уже команда профессионалов, чтобы вас обмануть. Но там, собственно говоря, уже и другие степени защиты должны быть. Потому что вот это 5, 6 пунктов, да, которые я вам сейчас перечислю, это просто степень защиты, что называется, от дурака. От какого-то такого проходимца, от какого-то мошенника, который вас просто попытается развести прямо вот здесь и сейчас, прям быстро. Да, да, нет, нет, и все, пошел дальше. Вот смотрите, первое, что нужно сделать, это определить безопасную сумму, с которой вы можете работать комфортно, без вообще каких-либо обязательств. Вот я для себя ее определил, она у меня 3000 рублей. Если кто-то ко мне придет и скажет, Антон, слушай, давай там вот за 1000, за 2, максимум за 3, я тебе что-то сделаю, за 2 999. Сделаю. Для меня, в принципе, будет достаточно, что он там на WhatsApp напишет, что он будет сделать если с не могу работать. Для меня 3000 потерять, ну, неприятно. Ну, как говорится, все равно какая-то какая часть меня как бы хочет быть добрым Я говорю, ну хорошо, давай. А вдруг ты действительно добрый, порядочный человек? Я тебе хочу показать, что я тоже добрый, порядочный, тебе могу вперед заплатить за невыполненную работу. И вот я понял, что нужно определять для себя сумму. Вот у меня вот 3000 это все потолок. Все, что свыше 3000 вступает пункт вступают в силу следующие пункты вот сейчас я расскажу какие следующие если до 3000 ну, бог с ним ну, как бы обманет ну, пускай как говорится, бог тебе судья а вот если обманет выше да и сумма выше то тогда уже я буду сам сто виноват пункт такой нужно писать подробное т.з. прям вот пункт номер два напишите подробное т.з. причем в т.з. напишите все что он должен делать все что в т.з. не написано вы, по идее, не можете к нему придраться и что-то требовать от него. Написать обязательно, какая стоимость, что вы делаете и в какой срок. Если он, например, в понедельник 10 утра, если в понедельник он присылает вам в 11, вы смело можете его послать нахрен, прямо смело, не заплатить деньги и сказать, пошел вон. Там написано понедельник 10, ты прислал понедельник 11, все, до свидания. И все вот эти уголовки. у меня там бабушка заболела, у меня там компьютер сломался. Нахрен, меня это не волнует, потому что я заплатил деньги, да, я плачу деньги, и я тебя своими, свои, своими переживаниями, то как я их зарабатываю, вообще не гружу, я тебе не гружу, ты знаешь, я работал в пути лица, зарабатывал, консультировал клиента, они тут приходят с такими сложными запросами, я тут волосы седые, слушать все эти ужасы, которые они говорят, я вот так зарабатывал тебе. Тебе это будет сильно волновать, как я заработал свои деньги? Абсолютно нет. И, собственно говоря, мне абсолютно тоже плевать, там, что там у тебя там подох, кто-то там не подох, какая разница. Я, потому что я не гружу тебя своими проблемами, ты не грузи меня своими. В общем, очень важно писать подробный ТЗ, что делает человек, в какой последовательности он делает. Какие результаты, хотя бы ориентировочные, если нельзя примерно, ну бы точно написать результаты, хотя бы ориентировочные, что будет примерно плюс-минус тысяча подписчиков, плюс-минус 20%. Окей, нормально. За какие сроки, Какому, какой дате? Прямо вот дата и время, там понедельник, в 10 утра. Окей. И стоимость. Сколько это будет стоить? Третий пункт. Третий пункт. Не торопиться. Вот даже если вы все прописали, обговорили, скажи, скажи, окей, теперь мне нужно 2-3 дня просто, вот, э, просто, чтобы время прошло. Потому что просто это нужно для того, чтобы проверить человека. Если человек гнилой, и человек не, нет у человека намерения выполнить работу, у него есть намерение просто вас обмануть. Вот за эти 2-3 дня он как ужин на сковородке будет вертеться. Каждые там 20 минут будет смс-ку. Ну что, подумал, ну что, ну давай, ну давай. И вот это вот просто нужно посмотреть на его реакцию. Если человек действительно спокоен, и человек а, имеет намерение выполнить работу перед вами, он никогда вам, вас не будет тыркать. Вот, вот, вот, э давай, давай, давай. Он просто спокойно подождет этого времени, напишет, а вы, если человек деловой подход имеет, если человек нет, не имеет намерения выполнить работу, сто процентов будет, как уж на скаворотке, вертеться. Дальше. Обязательно, ребята, изучайте отзывы, обязательно изучать отзывы. Сказать, дай мне какого-нибудь человека, который меня тебя порекомендует, я хочу ему позвонить. Вот от банального, вот банально, дай мне номер телефона твоего заказчика, я ему позвоню и спрошу. Дай сам, позвоните человеку, спросите. Вот поверьте мне, вот я звонил, я когда работал на мебельное одно-одном предприятие, а мы звонили. Я, я сам я звонил и говорю: здравствуйте, вот ко мне хочет устроиться на работу этот продавец. Вот что вы ему можете сказать. И вы знаете, часто я слышал: да, вы что, да, он варюга, я его выгнал. Вот, вот реально прям так люди говорят. Иногда говорят, да, в принципе, нормальный человек, просто вот там сейчас вот он там переехал, поэтому уволился. Ничего плохого сказать не могу. И, например, отзывы по его профилю, посмотреть, в какой группе, со каком сообществе он у нас состоит. Просто прийти в эту вкладочку и просто посмотреть, что там про него люди пишут. Дальше. Ребят, нужно а, брать исполнителя, да, вот фрилансер, да, или какого-то исполнителя только в его среде, Дать, давать ссылку, надо спрашивать, сказать, окей, хорошо, напиши мне, пожалуйста, а сайт, где ты работаешь, где твое портфолио, где там твои отзывы, да, это нужно для того, чтобы, если вдруг у вас с ними пойдет какой-то косяк, и он вас кинет, по крайней мере, вы могли, у вас будет режим, как бы рычаг на, на, нажима на, на него, вы можете его просто написать отзыв о том, как он работает, приложить все скрины, все переписки, все, все, что у вас есть, просто приложить туда и сказать, ребята, вот отзыв, вот смотрите, как он работает. Это очень важно. Не надо брать человека как бы из ниоткуда, из интернета. Из интернета, то есть человек с интернета, а откуда, где он, где, тебя нету, все, как бы как-то на него. У тебя там, например, только там его телеграм, да, и, и электронная почта. И что? И как ты его где-то. Ты, ты вот реально ты будешь искать по всяким биржам фрилансов вот эту почту сопоставлять? Да? Ну, нет, конечно же, ты не будешь это делать. И самое последнее, самое последнее, шестое и самое крутое: вот самое крутое, что реально придумало человечество после интернета при общении с фрилансерами, это работать только через безопасную сделку. Это когда вы все здесь условия обговорили, все внимательно прописали, выбрали сайт зарегистрировались на этом сайте все документы приложили ты на его аккаунт на сайт перевел деньги и деньги заморозились и он до тех пор пока он не выполнит работу пока он тебе ее не сдаст и пока ты не нажмешь на кнопочку подтвердить и принять работу деньги к нему не перейдут соответственно вот безопасная сделка я вот как говорится мы все мы умны задним числом да я тоже умный задним числом вот сейчас вот смотрю в интернете куча куча сервисов по безопасной сделке и опять же если человек имеет намерение вас кинуть вот никакой безопасной сделки там речи быть не может. Он вас будет уговаривать всеми возможными способами. Ну что вы, какая безопасная сделка, мы, не, мы все свои. Ну что вы там, что мы с вами языка не найдем, да тут небольшая сумма, да давайте вы мне так перечислите. Вот 100% мошенник будет. Вот 100% мошенник. Вы просто потеряете свои деньги. Если же человек действительно имеет намерение выполнить работу, он работает на репутацию, да? он дорожит своей репутацией, он хочет честно заработать свои деньги, Какая разница, безопасная сделка, небезопасная сделка? Ну, хочешь безопасную сделку, давай, хорошо, без проблем. Для него, на самом деле, будет также лучше, потому что у каждой безопасной сделки есть некий арбитраж. Если вас не устраивает, если ты не принимаешь работу по каким-то причинам, а он считает, что работу он сделал правильно, вы тогда оба можете, либо ты, либо он, либо вы оба подаете в суд, в арбитраж да, именно этого сайта. И уже люди, уполномоченные этим сайтом, начинают разбирать, просто тупо смотреть задание ТЗ, смотреть вашу переписку, о чем вы договаривались, какие были внесены коррективы, и они просто принимают решение, либо его претензия справедлива и вас отписывают деньги, либо ваша претензия справедлива и вас отписывают деньги. В общем, вот, вот эти шесть пунктов, вот пойду сейчас себе прикреплю листок на холодильник, надеюсь больше так косячить не буду. Ну вот реально, ребят, вот век живи, век учись. Вот классная пословица, действительно классная пословица, что вот не торопись, проверяй, проверяй отзывы, составь соглашение, оплати через безопасную сделку. Вот столько правил, да, столько правил, которые помогают нам а, жить, но почему-то мы себя считаем выше этих правил, что а со мной это не произойдет, а Нормально проеду на красный свет, а заплыву за буйки, а постою под стрелой. Ничего Ну, Вот, вот знаете, вот, вот иногда оно сработает, действительно попадешь на порядочного человека, и он тебе не будет всякую, как говорится, фуфло такое делать, да, вот всякую ерунду. И действительно выполнит свои обязательства. Но просто, знаете, ребята, какова вероятность? Вот какова вероятность того, что вы на него попадете? В общем, на этом все. Да, с вами был Антон Шульгин, вы были на канале Брамовед. До скорых встреч, пока, ребят, пока.